На этой неделе эфиры буду проводить я, меня зовут Светлана Миченко, я программный директор компании «Экогрупп». Но вот благо с экспертом у нас неожиданности сегодня не будет, как мы и обещали, как и анонсировали. У нас сегодня на лайф-токе Николай Чумак, очень известный человек, особенно в среде ритейлеров, особенно в среде банкинга, финтеха, Николай Чумак, соучредитель компании «ИДНТ» соучредитель и SEO, компания, которая уже 18 лет развивает передовые офлайн форматы для ритейл-сетей, для банков, как раз с точки зрения маркетинга, архитектуры и дизайна. И если вы бываете в каких-то офлайновых магазинах, в отделениях банков, и вам там очень удобно, комфортно со всех точек зрения, то, скорее всего, как раз... Эту локацию разрабатывала компания IDT с фронтменом Николаем Чумаком. Хочу сказать, что IDT генерирует концепции для компаний как в Украине, так и в Казахстане, в Азербайджане, в Армении, в Молдове. А среди украинских клиентов это такие известные компании, как Комфи, Розетка, Foxtrot, Интертоп, Новус, Антошка, Киевстар, Новая Почта, ПУМП, а также Ащадбанк, Кредиагрикольбанк и Альфа-Банк. Кстати, отвечаю сразу на вопросы, которые нам поступали. А что такое ID&T? Да? Что это за аббревиатура из таких четырех букв? Насколько я знаю, Николай, это такая, такая выжимка из первоначального названия «identity», да? Да, компания до 2009 года называлась «identity», потом она стала ID&T. И, в общем-то, многие нас до сих пор называют «identity». В какое-то время нас это э, немного подковыривало, и мы пытались э, с этим бороться, но сейчас мы воспринимаем это как комплимент, э, э, который для нас значит, что нас знают э, давно. Да, да, у вас есть лояльные клиенты. На первый вопрос мы ответили. Ну и теперь пол вопросов, которые мы получили от наших клиентов, которые родились вот скажем так, на почве переживания, инсайтов, которые возникли в период локдауна, карантина и вот уже в этот период посткризиса. И наш традиционный вопрос всем экспертам о том, как изменилось и как продолжает меняться потребительское поведение, предпочтение потребителей. Почему мы акцентируем именно на этом вопросе внимание? Потому что вот нейромаркетологи, в частности Катерина Эльченко сказала, что в период стресса у потребителей очень мало или даже нет ресурса реагировать на новое, проявлять желание экспериментировать, пробовать новое, и потребители проявляют дефолтное поведение. Вот насколько вы с этим согласны? Я скорее с этим соглашусь. Знаете, если взять аквариумных рыбок и посадить их в какую-то другую банку, то, скорее всего, они не будут есть первое время, даже если они голодные. То есть есть какой-то момент стресса, в которой люди себя ведут не так, как они вели себя до этого. Но я также склонен считать, что не стоит переоценивать влияние этого стресса, потому что стресс — это история временная. И да, человек может какое-то время обходиться без социализации, он может сидеть дома, он может не общаться, но в то же время возникает отложенный спрос, возникает какой-то внутренний протест, Возникают какие-то эмоции, недо, э, какая-то недосказанность, недо, что-то недочувствовал человек, недообщался. И люди все равно хотят вырваться из этой истории и вернуться к прошлому, к прошлому своему лайфстайлу. Однозначно, эта история, которая по проходит, происходит в последний месяц, она повлияет на то, как люди будут себя вести в будущем. Но чего-то радикального, как такого, что все встанут сидеть дома и шопится только онлайн, этого точно не произойдет. Скорее, какие-то процессы, которые бы заняли там 5-7 лет, они пройдут быстрее. Но то, что мы увидим сейчас, и то, что многие из нас люди уже чувствуют, это то, что мы еще больше будем ценить классный клиентский опыт, еще больше мы будем ценить физический контакт, еще больше мы будем ценить какие-то элементы сервиса, которые раньше нам казались абсолютно, скажем так, базовыми, и которые мы не ценили, думали, что да, нам, действительно, нам персонал должен улыбаться в магазине там, или где-то в банке, да, он должен. Сейчас мы этому радуемся, как будто бы что-то сверхъестественное. То есть мы на самом деле какие-то вещи будем ценить больше. И недаром шутят, что оффлайн сейчас это новый лакшери. Ну, это, кстати, такая это любимая фраза Алены Жупиковой, фаундера нашей компании, у нее даже такая была футболка, она в прошлом году эту фразу очень часто повторяла, где-то, знаете, даже контроверсивно, а в этом году она стала просто символической, и мы понимаем, что действительно офлайн это новый лакшери. И вследствие этого вопроса, вот вы говорили о том, что какие-то базовые реакции да, вот в сервисе будут ну, восприниматься как такой, как подарок, да, едва ли не как вау-эффект. И все-таки какие изменения вот мы почувствуем? Какие изменения почувствуют ритейлеры, особенно офлайн ритейла банкиры, у которых много офлайновых отделений в банке? Что почувствует, а что уже почувствовалось в поведении потребителей? Ну, есть, есть такая... Естественная история, связанная с ритейлом, неважно это онлайн или офлайн, ритейлеры борются за две за две такие вещи. Перед тем, как они начинают бороться за чек, за его длину, величину там, частоту, там и так далее, они борются за две вещи. Первое это трафик, и мы можем посмотреть, чем меряется интернет магазины, допустим. Да? Mm -hmm. То есть я специально Привожу какие-то вещи, пример, которые они связаны с природой и бизнеса, и потребителя, и они не зависят от того, онлайн это или офлайн. Первое – это трафик. Интернет-магазины всегда меряются трафиком, в первую очередь. Потом, сколько человек провел времени на странице, какое количество он посмотрел товаров и так далее. И так далее. Первое – это трафик. Вот. То есть офлайн точно так же. Первое – это трафик. Следующая, следующая вещь – это сколько времени человек провел в торговой точке опять же онлайн или офлайн не важно. если мы в онлайне мы посмотрим больше страниц почитаем больше отзывов изучим больше товаров больше времени у нас будет на то чтобы принимать там осознанное решение или сделать какие-то сопутствующие покупки то есть время равно продаже. но если так очень сильно обобщить да то ритейлеры считают так что чем больше человек провел времени в торговой точке неважно онлайн или офлайн, тем больше он купил. Мы все знаем это по себе, в быту, если мы сейчас выключим экспертов и скажем, да, мы обычные люди, то когда мы приходим в ресторан, мы пообедали или поужинали, что-то там случилось, мы задержались, кого-то ждем еще, а давайте еще кофе, давайте еще десерт, да, хотя мы раньше это не планировали. То есть вот это время, это, оно очень, очень влияет на продажу. И обе вот этих вот, э, оба этих показателей э, и трафик, и время – это именно то, что сейчас, э, скажем так, подверглось, э, подверглось атаке да, вот этой, э, этой ситуации, когда люди, во-первых, хотят меньше ходить, а во-вторых, хотят меньше проводить времени. На самом деле они хотят времени проводить больше, но страх за свою… Физическую, за свой за страх какой-то опасности на уровне там, тела, физических ощущений, да, не только эмоций. Это, перв, это впервые испытываемые ощущения украинским потребителям. То есть, вот это что страшно, что впервые мы испытали это, да, не, мы не волнуемся э, только за финансы, за то, как мы будем проводить э, какие-то месяцы в будущем, да, за то, как мы будем есть, питаться, путешествовать. Мы переживаем за свою физическую безопасность да? это то чего не было раньше ни в какие другие кризисы не было и это, и вот эти э, страхи они влияют на то что мы хотим лишний раз не выбираться а если выбрались то мы хотим как можно меньше провести времени это если мы взял, возьму, посмотрим со стороны потребителя, любую историю связанную с э, ритейлом стоит воспринимать, стоит рассматривать с двух точек зрения. Первое – это с точки зрения потребителя, потому что понятно, что мы, как ритейл, обслуживаем потребителя. Другая сторона – это что с точки зрения бизнеса, да? Mm -hmm. Для бизнеса – это супер-каллендж, потому что люди не хотят к нам ходить, вопрос, как их заманить к нам, как сделать так, чтобы они все-таки пришли. А следующее – это как сделать так, чтобы в тот визит, который э, люди готовы потратить меньше времени дать то же, что мы хотели дать раньше за 20 минут, дать, дать это за 10 минут. С ограниченными ресурсами, с невозможностью открыть фудкорт, например, в супермаркете. То есть с какими-то ограничениями. Мало того, что мы не можем делать бизнес, как делали раньше, то еще и покупатель не хочет проводить столько времени. И вот эта ситуация, она, если посмотреть с точки зрения бизнеса, она только усиливает задачу давать лучший клиентский опыт. Нам нужно, если, если представить, что клиентский опыт – это такой контент, то нам нужно дать больше контента в единицу времени. Uh -huh. и, и дать это напуганному покупателю, который не расположен к тому, чтобы слишком много воспринимать сегодня. Он хочет быстро схватить и убежать. То есть это, это сложная ситуация и для потребителя, и для бизнеса. И это то, что сейчас мы видим во всем мире, нет каких-то универсальных решений. Все попали в эту яму, и можно только смотреть, как страны или как какие-то индустрии из нее выбираются и какие решения придумываются, которые можно заимствовать из других индустрий. Николай, мы еще такой месседж услышали тоже от экспертов. Они говорят, что люди из премиума, из лакшери переходят с готовностью в эконом формат. Это тоже такая тенденция, это тоже такой тренд, насколько он пролонгированный, длительный. Я думаю, что это чисто экономическая история. Всегда, когда возникает э, кризис, который связан с э, уменьшением доходов, э, с проблемой э, с покупательской способностью, э, не, скажем так, непрогнозируемой экономикой на ближайшие месяцы, люди те, которые... Те, которые где-то жили не очень по средствам, они начинают немножко экономить. Вот. Но я не думаю, что это яркая история. Здесь э, возможно будет и обратный тренд, когда те люди, которые не, не очень парились по поводу того, в какие они ходят э, точки обслуживания, они теперь будут более избирательны и будут выбирать, возможно, те магазины, где э, меньше людей, где лучше процесс, где обслуживание быстрее, где единицу времени можно получить больше приятных эмоций и там закрыть все свои потребности то есть я считаю что это не не очень четкий тренд по крайней мере я я не связываю это с вирусом это скорее экономическая история вот. и кроме того есть такая тенденция что особенно это для украинских покупателей релевантно что Люди не становят, они не начинают покупать дешевле, они просто начинают меньше покупать. Uh -huh, uh -huh. То есть многие потребители пытаются сохранить свой уровень, скажем так, уровень жизни, уровень качества жизни сохранить. И они пытаются его сохранить до последнего. Они не переключаются в магазины меньшего ценового сегмента. Они просто не будут покупать три пары обуви, они купят одну, но не купят по той же цене и того же уровня, что они покупали раньше. Они не будут покупать пять видов сыров, они купят два, но они будут покупать это в том же магазине. И кроме того, когда особенно это, опять же, релевантно для нашего покупателя, который, скажем так, ведет себя более иррационально, чем европейский или американский покупатель. Наши люди часто хотят себе баловать не по средствам. Вы посмотрите с какими смартфонами сходят студенты, да, как одеваются наши модники, как люди проводят время, куда они ездят путешествовать, то, то мы часто тратим больше, чем по идее должны были быть, чем тратил бы немецкий или там, американский покупатель в этой же ситуации. Поэтому, когда у украинского потребителя возникает какая-то кризисная ситуация, он часто начинает тратить больше. Но так как у него в абсолютном выражении денег-то больше не становится, у него денег становится меньше, но происходит какой-то перекос. То есть, например, он себе не может позволить квартиру, но покупает автомобиль. Хотя на самом деле он может ездить и на старом. Да? Он не может себе позволить автомобиль, он покупает обувь. Он не может купить себе одежду, но тогда он кушает красиво. То есть ну, в каких-то сферах покупатель начинает себя вести иррационально. И это неплохо, это просто игра, которые ритейлеры могут использовать, говоря, что они, показывая, что они готовы покупателя баловать в каких-то там сферах, где покупатель готов тратить. А вот в продолжение, как сейчас формируется Customer Decision Journey? Вот, увидел э, в онлайне и купил в офлайне, этот тренд будет иметь место? И... Я бы Я сказал, что большая часть покупателей вот, в 2020 году, 2019 году, это уже такой мультиканальный или омниканальный покупатель. То есть люди перестали быть такими моноканальными. Да, вот есть, есть, скажем, есть ритейлеры э, и сервисные компании, которые делят покупателей, делят людей на покупателей, которые покупают в онлайне и покупателей людей, которые покупают в офлайне. Я считаю, что вот последние пару лет. И это, опять же, не касается кризиса, который мы сейчас имеем, он просто какие-то вещи подсвечивает. Происходит такая история, что не нужно уже делить людей на тех, которые покупают так или покупают так. Да? Дальше начинают ритейлеры, некоторые маркетологи говорить, что вот это более молодые так покупают, а те более взрослые, они больше в магазины ходят, а молодые больше ходят только в интернет. Да? Эта ситуация, она уже немного не такая. Сегодня люди, имея огромный и огромный выбор как они это где они это могут покупать в любых товарных категориях неважно это сервисы продукты питания автомобили техника и косметика фарма все что угодно люди имеют большой выбор как они это могут купить с другой стороны у людей уже есть опыт к этим покупкам не, не даром а, а, и коммерс операторы и интернет-компании говорят, что запросы через количество запросов через мобильное устройство оно уже превысило количество запросов в интернете через десктопную версию. Да, то есть у людей появляется опыт заказывать онлайн, платить онлайн, как минимум смотреть информацию онлайн. Поэтому если мы посмотрим на то, что называется customer journey, то есть на какой-то процесс, который состоит из, из большого количества различных так называемых touchpoint, точек touch контакта, да, когда человек, скажем так, шопится, то вот этот вот customer journey, он сегодня очень запутанный. И его невозможно часто разложить на, на какие-то каналы. Да? Ну, допустим, представьте, я выбираю, э, я хочу что-то купить, да? я хочу купить э, чашку, например. Да? Я прихожу в магазин, вижу эту красивую чашку, потом я ухожу домой, Думаю, может, все-таки надо ее купить, но, а может быть, не надо, может быть, это третья чашка, у меня уже две есть, зачем не лишняя, да? Я думаю, посмотрю, хорошо, но мне же хочется ее купить. Я захожу на сайт интернет-магазин, там смотрю, я еще в гугле, читаю отзывы, смотрю видео, спрашиваю друзей по телефону, звоню в колл-центр компании, узнаю. То есть я, фактически, Инстаграм смотрю, социальные сети. Это все каналы продаж. Сейчас любое, любое... Любое медиа, любая страница, любой вид взаимодействия – это, по сути, канал продаж. Потому что любое взаимодействие оно стало продажей. Раньше я должен был пойти в магазин для того, чтобы купить. А сейчас я могу купить в Фейсбуке, в Инстаграме, в телефоне, в чатботе где угодно. То есть фактически любое взаимодействие, любое рекламное сообщение – это есть продажи сегодня уже. И там, где еще нет, то это пройдет месяц и будет. Да, когда мы в телеграме нажимаем кнопку ⁇ Купить ⁇ в элементарии нажимаем кнопку ⁇ Купить ⁇ то есть ретейлеры делают так, что вы могли сразу купить, чтобы нам не нужно было переключаться. Вот. И получается, что я в своем этом пленском пути покупаю любой предмет, я могу взаимодействовать через разные каналы. То есть вот уже омниканальность. И в каком именно канале принимается решение? Никто не может отследить. То есть есть какие-то бизнес-инструменты, есть какие-то там, какое-то программное обеспечения, которое может как-то отследить мой путь. Но где происходит принятие решения, никто не знает. Это, это, это происходит в голове у покупателя, и покупатель тоже не знает. Вот он на 90% решения принял здесь, а на десять процентов возле полки в магазине. Вот что важнее, да? Что важнее, пост в Инстаграме, где написали классно про этот продукт, показали видео и написали классные отзывы или же классной цене, которая описал функционал этого продукта. Мы не знаем, это, это процесс в мозгу покупателя, где произойдет щелчок. Да, где импульс его застегнуть. Да. И поэтому, поэтому что это означает для ритейлера? Что ты не можешь быть в каком-то одном, двум, трех каналах. Ты должен быть везде. То есть, если раньше у ритейла была такая, как бы двухмерная картинка, да, тут у нас одна ось координата, тут другая, и мы как-то работаем. А тут пац, оно стала трехмерным. И все стало намного сложнее. Вот это то, что сейчас произошло. Поэтому умниканальность предполагает, что покупатель может найти нас, как ритейлера, в любом канале и в любое время. Он может это сделать. И сделать это абсолютно легко. И быть умниканальным, это значит быть настолько хорошим в этих разных каналах, чтобы когда покупатель ищет этот товар, покупатель не ищет провайдера. Он ищет какой-то продукт или решение. Угу. Когда он ищет этот продукт, то чтобы, неважно через какой канал он заходит, он всегда попадал к нам. Понимаете? Вот что сделала розетка? Когда мы ищем любой товар в Украине, мы просто в гугле забиваем «Киев чайник купить». Да? Мы попадаем на розетку. Несколько первых страниц выдачи – это будет розетка. Где-то там появятся другие. Да? Мы идем по улице видим магазины «Розетка». Мы заходим на сайт, мы видим там этот чайник. Мы хотим почитать отзывы. У «Розетки» есть отзывы про этот чайник. Мы хотим почитать видео. Пожалуйста, мы хотим послушать, что говорят блогеры? Да, блогеры говорят, покупай в розетке. То есть вот это и есть омниканальность. То есть розетка перестала быть интернет-магазином, это по сути омниканальный ритейл. Тоже делает Комфи, тоже делает Пало, тоже делает Интерто. Уже это начинают делать FMCG ритейлеры. То есть это про то, что быть везде. И вот это очень сложно. Это сложно для ритейлеров, потому что раньше они должны были взять классный магазин, а интернет-ритейлеры – и e коммерс, они должны были сделать классный процесс оформления заказа, доставки каких-то таких процессов, связанных с последней милей, а теперь они открывают физические магазины. Розетка открывает больше 30 уже магазинов, Каста больше 100 магазинов. И давайте теперь порассуждаем. Каста со своими 100 магазинами это что? Это интернет-магазин? Это интернет-маркетплейс? Это ритейлер? Это ритейлер, который омниканальный. Вот и все. То есть, поэтому не нужно делить покупателей, возвращаясь к вашему вопросу, на тех, кто покупает онлайн или офлайн. Это обычные люди, как мы с вами, которые покупают и там, и там. И мы хотим от тех провайдеров, которых, которые, услугами которых мы пользуемся, чтобы они были там, где мы. Мне сегодня удобно купить в интернете? Да, я покупаю в интернете. Я лежу вечером на диване, я хочу купить чайник. Конечно, у меня есть телефона, не вставая с дивана покупаю. А завтра я хочу прогуляться и потрогать этот чайник. И важно, чтобы это был один и тот же магазин. Для ритейлера важно. Вот. Поэтому, поэтому это сложно. Резюмируем, что оффлайн и онлайн уже не конкурируют как каналы взаимодействия с клиентом. Абсолютно. Они уже, они уже давно не конкурируют. И, те, и лидерами сегодня э, во всех э, сегментах являются те компании, которые не разделяют это. Которые, то есть если, если я оффлайновый ритейлер, и есть, и для меня все, что связано с интернетом это вызов, то я что могу сделать? Я могу, то что я могу сделать это возглавить интернет, то что, то, что делает то, что делает Интертоп в своем сегменте, mm -hmm. ало то, что делает в офлайновом сегменте, то что делает Комфи, mm -hmm. они возглавляют интернет в своем сегменте, они идут туда, то же самое делает розетка, которая э, из онлайн и выходит в офлайн. они понимают, что для покупателя важно, важен физический контакт, что покупатели хотят видеть подтверждение того, что вы действительно существуете не просто в телефоне, а в реальной жизни, и поэтому они идут в офлайн. То есть все, все движется не в сторону онлайна или офлайна, а все движется в сторону покупателя. Если покупателю удобно покупать и там, и там, на секретаре должен быть и там, и там. И, и мы, если мы ритейлер, то мы просто должны идти туда, идти, идти за покупателем. Есть сегменты, возможно, и такие продукты, такие сервисы, где это не обязательно. Есть продукты, которые, например, потребляются э, там Медиа-контент, игры, музыка, да, онлайн-обучение. Там не нужен оффлайн, потому что это продукт, который потребляется онлайн. В цифровом виде и и для него достаточно цифровой инфраструктуры, потому что так и он он покупается и так он потребляется. Но если мы возьмем подавляющее большинство э, видов услуг, сервисов, э, товаров, то это то, что в, это то, что в офлайне происходит. И соответственно люди это в итоге где-то должны, они где-то эту чашку или эту мышку, они ее где-то должны физически получить. То есть какими бы мы в интернете не были Перфектными, где-то произойдет вот этот вот стык, где покупатель это возьмет руками. То есть нету онлайна, без офлайна, все равно нет. Если у вас нет своего магазина, значит, тогда новая почта это доставит. Тогда новая почта будет лицом вашего бренда. Если у вас нет вашего ресторана своих э, э, доставщиков, да, значит, курьер Глоба к вам приедет или ракеты привезет вам. И тогда он будет лицом вашего бренда. Поэтому офлайн он. Оно существует. Он существует до тех пор, пока существует офлайновые покупатель. И поэтому вредно для бизнеса вредно разделять на онлайн и офлайн нужно быть везде. Еще интересная ваша фраза о том, что нет компаний, которые работают на этом рынке, есть компании, которые его создали. И они создали этого потребителя, они создали правила на этом рынке да, правила, которыми пользуются потребители, демонстрируя свое поведение, свои предпочтения. А вот какие правила доминируют на нашем рынке? Мы уже эту тему затронули. Какие правила создали вот эти гранды культовые компании, которые вы только что назвали? Ну, есть, во-первых, один рынок отличается от другого, да, и на каждом рынке есть разные покупатели. Внутри одной страны может быть несколько каких-то рынков, которые там как-то отличаются. То есть это нет какого-то стандартного покупателя, какого-то в мире, да, у которого есть набор каких-то опций, по которым э, каких-то критериев, каких-то опций, как он выбирает, как он покупает. Да, то есть этого не существует. Каждый покупатель – это такой же человек, опять же, давайте про нас с вами говорить. Мы же обычные покупатели жизни. Э, у каждого покупателя есть какая-то среда, в которой он живет. И это, это не ритейловая среда, в принципе, мир, в которой он живет. Люди, которые его окружают, семья, инфраструктура, дороги какие-то государственные учреждения, в том числе ритейл, развлекательные места, хорика, транспорт, все что угодно. И вот эта среда, она воспитывает человека. Так же, как нас здесь воспитывают в семье, так же нас воспитывает ритейл, который нас окружает. Этот ритейл прививает нам, с одной стороны, какие-то привычки, какие-то сценарии, как покупаю, как пользуюсь, где покупаю, где удобнее, где быстрее. С другой стороны, он формирует наши скажем какие-то стандарты наши ожидания. То есть мы понимаем, что в магазине чисто, мы понимаем, что там не капает дождь за мы понимаем, что там есть персонал, который обслуживает. То есть ритейл, можно сказать, что ритейл, он создает привычки у покупателя. То есть нету какого-то покупателя, который пришел и сказал, я хочу, чтобы мне улыбались. Покупатель не знает, должны улыбаться или нет. Покупатель где-то побывал. Ему там улыбнулись, и потом он для него, начинает требовать для него, и это стандарт. Уже все, мне улыбается, я требую, чтобы улыбались. Неважно, это будет Хилтон или ATB, и тот, и тот бизнес ориентирован на потребителя. Но если я увидел где-то улыбку, и я в своей жизни пользуюсь разными провайдерами, я теперь от всех буду требовать улыбку. Я не буду говорить, это дискаунтер, а это премиум. Поэтому тут какую-то я скидочку дам, я понимаю, что они там ну, не должны улыбаться. Нет, они должны, теперь мне все должны. И это улица с односторонним движением. Эти стандарты, они только повышаются, и человек никогда не хочет понижать свои стандарты, если только не происходит что-то страшное, да, как с, этой, с карантином случилось, да, когда там запретили выходить на улицу или там остановился транспорт. Это проблема, да, но это не вызывает лояльности человек всегда, у него, у него формируются какие-то стандарты ожидания, да, какие-то стандарты потребления, которые он никогда не хочет понижать. Гигиенический стандарт, да, формируется, он только... Да, да. он начинает требовать от бизнеса. А дальше давайте спросим, а кто эти стандарты формирует? Кто их формирует? Их формируют ритейлеры, их формируют сервисные компании. Если мы звоним по телефону в, в, в контакт-центр, например, да, то мы знаем, что там должны взять трубку. Есть компании, которые не соединяются с оператором. И это, и это плохой экспириенс. Мы не любим такие компании. И мы любим там, где берут трубку. Да? Если мы идем в магазин, и мы видим двери, мы понимаем, что эти двери можно открыть. Ну, или они сейчас откроются. И мы удивляемся, если они не открываются. То есть есть какие-то вещи, которые, которые формируют ритейлеры. А кто эти ритейлеры? Это те же, те же э, там, пумбы, ищут банки, розетки, новые почты, такие старые, помфи, интертопы. АТБ, Сильбо и так далее, и так далее. Это компании, которые этот опыт формируют. И на другом рынке будут другие компании, поэтому там у потребителя будут, будут другие стандарты ожиданий. В любой европейской стране мы не можем себе представить, покупатель не может себе представить, что посылку, покупку заказанную там в интернет-магазине или какую-то посылку, он получит на следующий день бесплатно. Да, в Америке мы можем заплатить 20-30 долларов за доставку, нам ее привезут не через 3 дня, а на сегодня. Но попробуйте заставить нашего покупателя заплатить 20 долларов за доставку. Нет, у нашего покупателя другие ожидания. Доставка из интернет-магазина на завтра и бесплатно. Вот это ожидание нашего покупателя. Ожидание нашего покупателя, что новая почта на каждом шагу. И что да. я там могу забрать посылку за пару минут. Как это ехать в другую часть города? Нет, я не поеду, вы что? Как, все, как ведет наш покупатель? Вот интересный пример, Вот это ну, мой личный опыт. Да? Когда я заказываю продукт на Amazon или на AliExpress, я спокойно себе жду несколько месяцев. Да, я, да. я думаю, ну китайцы там, они что-то везут долго, коронавирус у них, наверное, логистика какая-то. Я как-то так отношусь к ним, Ну это при том, что я уже деньги заплатил заранее. Угу. Вот мои ожидания. да. Но когда я заказываю на розетке, я ожидаю, что это будет сегодня или завтра. То есть я сделаю заказ, и я еду его забираю в точку выдачи сегодня. В крайнем случае завтра. И если вдруг они мне скажут, что это не сегодня, а это будет послезавтра, то я скажу, да не, вы что, я пойду тогда куплю в другом магазине. То есть вот так вот я себя веду. Если я буду покупателем в Польше или э, в Нидерландах, я буду по-другому себя вести. Наши ритейлеры сформировали такие ожидания. И это не покупатель, который прилетел с Марса и требует чего-то сверхъестественного. Это покупатель, которого уже побаловали. Он это, эти приятные, этот приятный, позитивный опыт возвел сразу в некий стандарт. И теперь он всех будет сравнивать с этим опытом. Теперь Давай. всех будут буду сравнивать с «Розеткой», с «Монобанком», с «Киевстаром», с какими-то другими компаниями, которые дают классный опыт. Задали бенчмарк. А вообще украинский потребитель, он избалован, он взыскателен? Ну, вы как эксперт, вы знаете, как ведут себя потребители и в Америке, и в Европе, и в Юго-Восточной Азии. Украинский потребитель нереально избалован, просто нереально. А почему так произошло, на мой взгляд, это такое очень частное мнение, я бы, я бы тут готов был подспорить, может быть, э, но моё, моя гипотеза такая, что чем беднее покупатель тем у него меньше, а, ну, а мы условно бедный рынок. Чем беднее покупатель, тем у него меньше опций возможности возможностей себя побаловать. Ну, покупатель где-нибудь в Германии, да, у него есть возможность поехать в парк аттракционов, у него есть автомобиль, у него есть служайка перед домом, у него есть покупательство способность, которая позволяет ему там, какой-то образ жизни поддерживает, да? и этот покупатель поэтому приходит в магазин там в Лидел или Валди, э, приезжает туда на своем Порше и делает рациональные покупки, потому что он экономит деньги, он не не экономит в смысле, что он плохо живет, а он э, очень экономно относится к э, различным там сферам, он не экономно, скажем так, рационально, да? поэтому он может себе позволить классную немецкую машину и отправить там детей куда-то в диснейленд да? вот и так живет какой-то там пересечный европейский покупатель у него есть большое количество опций да как себя побаловать он живет в, в мире без границы может куда-то ездить ему не нужно ходить в магазин для того чтобы там развлекаться для украинского покупателя у которого намного меньше опций. Он не может куда-то полететь, он не может куда-то поехать, но немножко эта ситуация меняется. Без виз, биометрические паспорта, лоукосты, э, да, ну, то есть ситуация реально меняется. Но если так взять на это экстраполировать там, на 80% украинских граждан, да, то у них не очень много возможностей. И все, куда могут пойти эти люди, это магазины, торговые центры. Поэтому, когда люди идут в торговый центр, они уже ожидают увидеть там Акулу, американские горки какие-то дегустации какие-то бесплатные шоу какие-то там выступления фестивали, понимаете То есть люди украинцы они хотят развлекаться и они находят это в ритейле ритейл который работает для этого потребителя и воспитывает этого потребителя он видя эту потребность он начинает ее удовлетворять доставляет за один день, Радовать там бесплатной дискотекой, раздачей каких-то подарков, какими-то там фэшн-шоу в магазинах, то есть ритейл под это подстраивается. И происходит вот эта вот история, когда ритейл побаловал, покупатель подрос, еще больше захотел, ритейл еще больше дал. И люди начинают ходить в торговые центры не для того, чтобы делать покупки, а потому что там это единственное место, куда они могут пойти. Это неплохо, потому что если люди пришли в торговый центр или в магазин, то у ритейлера есть шанс продать что-то. Хуже, когда люди не пришли, тогда шанса нет. То есть это хорошо. Но если мы посмотрим на в той среде, в которой живет наш потребитель, в плане там, какой ритейл этого потребителя окружает, то я скажу, что наш потребитель должен чувствовать себя очень счастливым, потому что в Германии, во Франции, в, э, в Америке, в Сингапуре очень мало таких магазинов, как Сильпо, там нету таких заправок, как Саккар, там нету таких магазинов, как Комфи или Цитрус. То есть э, мы очень даже неплохи в части ритейл форматов. Но для нашего покупателя это уже данность, да, понимаешь? То, что в АТБ можно взять кофе на вынос, да, что в любой части города можно кофе купить в вагончике за там полдоллара. Для нашего покупателя это уже данность. А когда к нам приезжали коллеги из Сингапура из страны, которая на намного десятилетий впереди, то они удивлялись они говорили, как это у вас так такой хороший кофе продается на каждом углу. У нас такого нет, они говорят. А для нашего покупателя это уже э, данность. Он уже там флитывает, э, заказывает, понимаете? Да. Какие-то альтернативные способы заваривания, он это ожидает увидеть везде. А в Сингапуре нет, а там другой покупатель, воспитанный другими ритейлерами. Ну понятно, у нас этот консюмеризм отчасти вызван нашим таким майндсетом, который вот создается, мы так, мы так живем, мы так ощущаем. Да. Николай, еще, я так понимаю, что перед ритейлерами есть еще два таких главных челленджа которые сформированы поведение покупателя. С одной стороны, это такой месседж от покупателя, который ищет не вещь, а решение какой-то проблемы. Может быть, решение для улучшения комфорта. Да? И второй месседж, он связан с тем, что Покупатель не хочет, чтобы ему продали, он хочет быть обслуженным. С одной стороны, он хочет, чтобы решили его проблему, с другой стороны, он хочет, чтобы его обслужили. А как это решать сейчас вот и в банковском отделении, и в сети ритейловой? Классный вопрос, спасибо. Это как раз история, которую очень хорошо сейчас подсвечивает э, кризис. Вот uh -huh. то, с чего мы начинали, когда люди хотят э, меньше ходить и готовы проводить э, меньше времени. Вот как раз в этой ситуации покупателя начинает раздражать такие вещи, которые раньше ему были в удовольствии. Если вы спросите любого, проведете любое исследование, неважно в какой ценовой категории, это финансовые продукты или FMCG, или автомобиль, там или что-то, да, то есть два первых там, ответа. На, на, то, что, на, на вопрос, что покупателю самое важное, что для покупателя самое важное. Он сразу скажет «сна» и второе будет Быстро. ассортимент. Ассортимент, выбор. Скорость, да, в некоторых услугах важна скорость, но как бы когда покупатель не особо спешит, да, он может сделать тест-драйв 20 автомобилей, ему это в удовольствие, потому что у него есть много времени, и он его часто не ценит. То сейчас покупатель когда он просто приходит в магазин и ну, я вот я уже сегодня говорил про чашку, я несколько дней назад покупал чашку не, чашки, вот я пришел в магазин, где я вижу там несколько сотен чашек они все одинаковые, по одинаковой цене по, там, по они как-то отличаются по цветам, по форме какими-то рисунками, огромный выбор он раньше был бы Скажем так, плюсом сейчас это минус, потому что мне сложно выбирать. Я просто забежал купить чашку, но я должен посмотреть 500 чашек. Ну камон, И пройти 3 километра торговых аллей. Но немного многовато. У меня нету просто столько времени, я не готов столько времени тратить. Если бы я покупал, возможно, какой-то дорогой продукт или сложно, может быть, я бы готов был потратить больше времени. Но я покупал всего лишь чашку. И мне, для меня этот выбор, он излишен. Вот, но э, и покупатель, он становится как бы, ну, в какой-то степени агрессивным к ситуации, когда ему слишком много предлагают, потому что покупателю не нужно слишком много, ему нужен просто какой-то продукт, за которым он пришел. Покупатель, который хочет купить э, мясо, да, он купит один килограмм мяса, он не купит 2 килограмма, не купит 3 килограмма, просто того, что цена низкая или потому что вы ему предлагаете, потому что ему нужно, он съест только один килограмм, вот и все. Он купит только один автомобиль, он возьмет только одну банковскую карту, ему не нужно три банковских счета, потому что, ну, ему не нужно, ему не нужны эти опции, ему нужно какое-то решение, и это решение, это часто то, что ритейлеры не… Ну, если мы послушаем их… Рекламу, если мы послушаем то что написано у компаний в стратегиях они все говорят мы продаем не просто мы продаем там решения мы продаем не просто продукт мы реализуем какую-то закрываем какую-то потребность да но это красивая это красивая история на странице презентации или веб-сайте но когда мы заходим в магазин мы видим продукт то есть мы мы образно говоря приходим там, в модный магазин мы видим джинсы которые висят или лежат но мы, мы не видим решения мы не видим имиджа мы не видим какого-то лука Чаще всего. Увидим просто товар. И это как бы говорит покупателя вот ты пришел, уважаемый, и выбирай. И мне нужно решение, но формирование этого решения ритейлер как бы перебрасывает на сторону покупателя. Покупатель говорит, Я хочу красивый дом. А ритейлер говорит: да, пожалуйста, вот у нас есть чашки, вазы, кофеварки, и выбирай. А покупатель не знает, нужна ему ваза или нет. Может быть. Он просто хочет красиво. Да? Но ритейлер не предлагает решения. И поэтому сейчас востребованность, вот, потребность каких-то решений, да, банальное слово уже решение, но это то, что будет влиять на то, как устроен магазин. Я когда захожу в магазин, я ожидаю получить быстрое, быстрый ответ на свой вопрос, потому что я не готов тут проводить полдня, как раньше. Раньше был готов, сейчас не готов. И в будущем тоже, возможно, не буду готов. Я хочу просто решение, А магазины пока так не устроены. То есть, есть такой гэп вот здесь. Я вам приведу пример. У нас есть проект с магазинами, с сетью магазинов про меню. Это магазины посуды, аксессуаров, там всякой утвари для кухни, декора. Это, это, эти, эти магазины были признаны недавно лучшими посудными магазинами в мире. Они получили в Чикаго премию за retail excellence. Там определенно есть такое, такое, такой awards которые проходят раз в году из 60 стран, где были там десятки претендентов, их признали лучшими магазинами в мире. Так вот, что, что, что делают про меню? Когда мы сходим в магазин, допустим, там стоит какой-то стол, да, и на нем есть разные товарные продукты из разных товарных категорий. Ну, например, там всякая выжималка, какая-то посуда, какой-то аксессуар, какая-то скатерть, и, например, лежит фен. Вот казалось бы, во-первых, магазин посуды, и какого-то декора, да. Вот тут блендер, а здесь лежит фен. Почему лежит фен? Ну, вы, если магазин посуды, продавайте посуду. Если вы продаете декор, ну, продавайте вазочки. Покупатель сюда приходит с вазочками. И вот, как бы вот вопрос, а почему лежит фен? И то, что это один бренд, который производит и блендеры, и фены, это не ответ для покупателя, почему лежит фен. А я вам скажу, почему лежит фен. Потому что этот ритейлер... Он не мыслит категориями товаров. Это товары для приготовления еды, это товары для потребления еды, тут у нас фарфор, тут у нас стекло, тут у нас что-то там еще. да. Они мыслят категорией утра. А что происходит утром? Это то, как ведет себя покупатель. С чем покупатель сталкивается утром? Он просыпается, он готовит себе кофе, он завтракает, он ухаживает за собой, для этого какие-то нужны. Как же ты какие-то нужны товары, да, какие-то товары нужно чтобы ухаживать за собой, и поэтому там фен, потому что для покупателя не существует категории э, там э, там какая-то beauty агджеты, да, для него не существует категории блендера, для покупателя и сутра, и поэтому ритейлер, который хочет продать лучше, который хочет продать больше, который способен предложить ритейлеру э, решение для покупателя, он говорит мы даем вам все, что вам может понадобиться утром, а потом, может быть, то, что вечером, а потом, может быть, то, что для завтрака, потому что на завтрак нужен не только посуда, а, может быть, специи, может быть, масло, может быть, кофе, да, и тогда в магазине посуды появляется кофе. Что -что а замечательная ужина... концепция. Uh -huh. А для ужина, может быть, вам понадобится вино, да, в этом магазине оно еще не появилось, но почему бы и нет. Вот так вот, вот, так вот происходит решение, потому что покупатель, Меньше будет ходить в будущем за конкретным товаром. Если покупатель выбирается из своей норки, то он хочет прийти в какое-то место и купить там все. И сегодня, в этой части, лучшую работу делает маркетплейсы. Мы можем зайти на розетку, мы можем зайти на касту, мы можем зайти на Алло и купить там все. И нам это все привезут домой. Это, это предложение, здесь не вопрос, что там доставка, у всех есть доставка, а здесь вопрос в том, что мы можем зайти на один ресурс, и его, вот этот experience, User Experience, его удобство, его контент, он настолько классный, что мы там можем все купить. И бытовую технику, и корм для животных, и товары для спорта, и авиабилет я могу все купить в одном месте. И это супер. А если я сегодня пойду в магазин офлайновый, то я там этого не куплю. И поэтому многие покупатели выбирают интернет по той причине, что там есть решение. Там легче напаковать это все в какое-то пространство, потому что пространство в интернете – это не физическая полка, которая имеет длину 1 метр там, или 2 метра, да, там где ты не поставишь все, что нужно для утра, а еще для вечера. Это сложнее. Но для офлайна это сейчас вызов, как показать решение. Очень интересный челлендж, очень интересная концепция. О решении мы поговорили, а вот вопрос о том, что клиент не хочет, чтобы ему продавали, он хочет быть обслуженным, и я в догонку сразу мэчу со следующим вопросом, а как говорить с персоналом о клиентском опыте и сервисе, и как донести ту мысль, что клиент хочет быть обслуженным? Ну, давайте по-тесному признаемся, что мы всегда хотели быть обслуженным. Просто, просто раньше у нас было больше времени и больше энергии на вот эту игру, когда мы приходим в магазин, а нам что-то пытаются продать, а мы как бы э, хотим убежать от этого продавца и сам, сами походить mm -hmm. там что-то поискать, да, и спросить только тогда, когда нам действительно это нужно. То есть мы какие-то типовые там, сценарии проходили при посещении магазинов э, или общении с сервис-провайдерами. А сейчас, когда мы не хотим проводить много времени, когда мы не хотим слишком много опций, мы хотим именно ту, которая нам нужна. Мы хотим, чтобы нам ее предложили. И вариант типа давайте я, я вам сейчас что-то продам, вот у нас есть супер предложение, ну оно просто оно нам и раньше не нравилось, но сейчас оно оно нам не нравится немного больше. И люди стали очень и что знаете, потребитель ну, это же потребитель опять же, я всегда говорю, это же мы с вами. То есть не надо искать каких-то людей, э, из каких-то исследований, какую-то выборку. Это мы с вами. Мы все стали более ранимы. Мы стали более критично относиться к тому, что нам говорят. Mm -hmm. Мы живем в мире, где огромное количество э, рекламного контента, информационного контента на нас каждый день обваливается и атакует нас. И мы хотим от всего этого оградиться. Мы хотим минимизировать этот контакт. И это не про вирус, это в принципе мы хотим больше гигиены в нашей жизни, и мы хотим эту какую-то чистоту иметь от, информ... от лишней информации, да, оградить себя. И то же самое с ритейлом. Зачем мне ходить три километра искать какую-то чашку? Дайте мне один метр чашек, я выберу на ту, которая мне нужна. Вот и все. То есть мы, мы всегда этого хотели, мы всегда этого хотели, но сейчас мы хотим этого еще больше. И, и, и вот я сказал, что покупатель более ранимый, поэтому посмотрите, как изменилась коммуникация ритейлеров. Ритейлеры сейчас не говорят про то, что у них э, там 100 тысяч пар обуви. Они не говорят про это. Это потому, что про это все знают. Автозаправочные станции не говорят про то, что у них самый классный бензин. Это все понимают, что он одинаковый, что он из одной бочки указан. Вот, да? Но Супермаркеты не рекламируют, что у них самый большой выбор продуктов или самый большой выбор сыров или вина. Никто про это не говорит. Это никому не интересно. Если я хочу купить одну бутылку вина, я куплю одну бутылку вина, но куплю две. Мне не, не важно, что у вас 5000 Мне не нужно 5000 дайте мне одну. Поэтому я хочу, чтобы просто мне это предложили, и мне ничего не впаривать. И я не хочу слишком много информации иметь сегодня, получать. Я и так перегружен. Поэтому посмотрите, что говорят ритейлеры. Ритейлеры говорят про безопасность, про удобство, про бесконтактную оплату. Да, то, есть, то есть новая почта уже не говорит про то, что их доставка за один день. Это уже никого не интересует, все и так знают это. Кроме того, если кто-то будет вести два дня, то уже скажут, нет, нет, нет, мне такое не подходит, я уже приму, что за один день. Теперь новая почта говорит про то, что их доставка безопасная что вы можете собрать посылку, не заходя в отделение, в некоторых случаях, что они соблюдают какие-то э, нормы там, по квадратным метрам, по бизнес-процессам, по минимизации контакта там, и так далее, что они работают в выходные дни, чтобы этот трафик как бы размазать больше, по, иметь больше часов для обслуживания клиента. Они, они показывают на YouTube, как они моют руки, понимаете? Что делает новая почта? Они на ютубе размещают ролики про то, как персонал моет руки. Инструкция, как мыть руки. Это ролик для персонала. Но они делают это в общем пространстве, коммуницируя, что они безопасны. Ну, то есть человек, они который... заботятся о клиенте. Таким образом. Да, что они заботятся о клиенте. Они не, они не продают доставку, они не продают самую выгодную цену. Сейчас. Да, они, они доставляют. Но то, что они сегодня говорят покупателю, это то, что они заботятся о нем, о том, что с ними безопасно. И то же самое другие ритейлеры делают. Конфи, Фокстрот, Интертоп, Алло, я уже много раз эти компании упоминаю. Все они говорили, когда начался карантин, про безопасность, про заботу. Это а то, я... что нужно покупателю. Еще вспомнил один ваш кейс, о котором вы говорили, вот вспомнился сейчас. Я к чему хочу подвести этот разговор о том, как внедрить вот в это ДНК, в корпоративную культуру разговоров. А, да. Я же не ответил на ваш вопрос по персоналу, да. Просто да. я еще не дошел. нужно да. я скажу в догонку? Вы рассказывали, что собственник придумал концепцию, вы собственником придумали концепцию, и магазин имел какую-то, ну вот свою эргономику, уже была вот какая-то экосистема, и сотрудники посмотрели на эту концепцию глазами клиента и переделали, то есть составляющие магазина изменились, то есть они внесли метаморфозу, и клиенту так было удобно. Вот этот кейс меня очень зацепил, мне это кажется очень ценным. Да, именно, именно про это я хотела рассказать. Смотрите, есть, и вот, есть такое понятие, там, customer experience, клиентский опыт, да, что-то, что должно как-то сформироваться. Я могу сказать так, что вы можете, в принципе, ничего не делать, Просто двери откройте. Можете даже не открывать двери вашего магазина. И клиентский опыт сформируется. То есть, что бы вы ни делали, или бы чего бы вы ни делали, клиентский опыт обязательно сформируется. Вопрос в том, контролируете вы это или не контролируете. Если двери в ваш магазин закрыты, то опыт будет плохой. И люди будут говорить, это магазин такой, в который никогда не пойду. То есть, клиентским опытом нужно управлять. Вопрос. А кто управляет опытом? И что влияет на формирование этого опыта? И здесь есть такой, знаете, давайте создадим отдел, который управляет клиентским опытом. Супер, это правильно. Но следующий вопрос. там Маркетинг часто этим управляет. Руководитель там, банковского отделения думает, что он этим управляет. Но есть в любом ритейле, причем, опять же, неважно, это онлайн или офлайн, они в этом плане абсолютно одинаковы. Есть такие четыре Скажем, такие четыре э, сферы, такие четыре, как бы, э, составляющие, которые создают клиентский опыт. Первое, э, э, здесь можно в любом порядке говорить, да, это не про приоритетность. Первое – это продукт или сервис, если нашим продуктом является услуга. Ну, то есть понятно, что как, как устроен наш продукт, какие там бизнес-процессы, как быстро это происходит, это качественный продукт или некачественный, как происходит там оплата, выписка, гарантии, То есть это вот какие-то, с продуктом. Обычно украинские ритейлеры, те, которые уже имеют сети магазинов, те, которые выжили спустя несколько кризисов, обычно у них с этим продуктом все более-менее. Ну, поэтому они и ритейлеры, поэтому они и работают, да? Вот продукт или сервис – это первое. То есть хороший продукт имеет больше шансов создать хороший сервис, хороший experience, вот. Следующее персонал. Потому что этот продукт кто-то должен продавать. Даже если мы представим магазин самообслуживания, кто-то этот продукт выкладывает на полке, кто этот продукт доставляет, если это логистика. Мы думаем, что в онлайне нет персонала. Нет, он есть. Он есть на складах, на фулфилмент центре. Он есть, это курьеры, которые привозят. Это а что же персонал? Это тот же продавец, только который берет полку и несет ее к покупателю, а не покупатель идет к полке. Это такой же самый персонал. Есть персонал. И часто вы знаете, помните эта история про причавую девочку? Да, да. Вот, да. Персонал – это лицо бренда. Бренд – это не то, что на визитке у э, какого-то там топ-менеджера написано. Да? Люди, которые заходят на сайт Комфи э, э, или Розетки, они не заходят в раздел там, «Корпоративные ценности, там ценности», «Какой-то GR» какие-то там пресс-релизы, они не читают, не интересуются составом правления там, в банке, наглядого рада там, и так далее. Да? Они, ну, Это никому не интересно, кроме экспертов или покупателей, которые там ну, есть какие-то, да, кто это может читать. Для людей бренд — это, это то, с чем они сталкиваются, когда они куда-то приходят. Если они сталкиваются с персоналом, значит, человек — это есть бренд. Мы можем делать очень классные блюда в ресторане, но курьер привозит это в помятой коробке. Все. И этот этого курьера плохо пахнет. Вот бренд, вот ваш бренд. Не собственник, который там сам на кухне что-то готовит, а вот этот помятый курьер, он и есть бренд. Вот и все. То есть персонал это, – это то, что формирует опыт. Причем персонал больше влияет во многих случаях, чем продукт. Даже самый посредственный продукт можно красиво продать, упаковать, преподнести, вовремя доставить. И это, это, это зависит от персонала. Третье – это коммуникация. Это tone of voice, это то, как бренд, как продукт, как персонал, как все, что в нашем бизнесе есть, что и как говорится потребителю. Какие мы инновационные, какие мы клиентоориентированные, какие мы быстрые, какие мы там, какие какие, какие мы, да, вот этот вот язык от того, что говорит собственник или топ-менеджер от того, что говорит продавец, до того, что написано на ценнике. Это все коммуникации. Это тоже очень важно, потому что мы можем быть очень классными продавцами, мы можем иметь очень классный продукт, мы можем сидеть молча, и его никто не будет покупать. И четвертая сфера – это пространство. Это пространство, неважно, онлайн или не оффлайн, это вот то пространство, в котором все вот эти, все, что предыдущее, как бы живет. То есть хороший у нас магазин, магазин или нет, какую он создает атмосферу как устроены эти полки, как там пополняются эти, эти, эти запасы. Да? Это все пространство. То есть вот эти вот четыре вещи, продукт, персонал, коммуникация пространство, они примерно равнозначное влияние оказывают на клиентский опыт. И возвращаясь к вопросу про, простран, про персонал. Персонал – это то, что часто является самым первым, что создает этот опыт. И единственный вариант – как сделать так, чтобы персонал этот опыт создавал, это его действительно как-то вовлекать в процесс, чтобы люди были, чтобы люди понимали, почему они здороваются. Они здороваются не потому, что у них в скрипте написано «нужно поздороваться», они здороваются потому, что это часть сервисной модели, это часть процесса, это неотъемлемая часть процесса. Если мы не поздороваемся, то не будет следующего этапа и так далее, который в итоге закончится продажей. То есть это не потому, что нас заставили здороваться. И тот пример, про который вы говорите, про который я часто рассказываю, это связано с нашим процессом работы в ID&T. Когда мы разрабатываем концепт, то у нас есть такой этап, называем это прототипирование. Когда мы создаем такой прототип магазина, это, это какое-то пространство в натуральную величину, скажем так, где есть оборудование, где есть товар, где есть люди. Это такой ну, игрушечный магазин, но в натуральную да. величину. Да. И там мы отрабатываем процессы. Не, понимаете, архитектор, дизайнер может нарисовать красивую картинку, но мы никогда не поймем, удобно ли этот стол, удобно ли этот стул достаточно ли ширины проход. Он может быть по архитектурным нормам быть достаточно ширины. Но мы никогда не поймем, удобно он достаточно или нет, если мы через свой физический опыт, а мы, а мы физические существа, это не ощутим. Мы не можем объяснить, что такое поверхность soft touch в виде презентации. Да? Мы не можем объяснить, что такое ворс у ковра. Он достаточный или нет? Мы не можем это объяснить. Мы можем сделать аналитические выкладки про ворс в ковра, мы можем показать тренды, в какая должна быть толщина этого ворса, да, но мы не сможем передать ощущения. Единственный вариант — это только физический, реальный физический опыт, который мы можем испытать при взаимодействии с чем-то. И тогда мы говорим, да, это удобно. Или нет, нужно немножко подровнять, подпилить, изменить. Вот. И вот этот физический опыт при создании концепции мы его должны протестировать. И поэтому мы создаем такие прототипы магазина, в котором мы тестируем разные варианты, мы что-то двигаем, изменяем. И мы в этот процесс всегда вовлекаем персонал. Персонал магазина. Почему, он важный, почему этих людей важно вовлекать? Потому что, как я уже сказал, это именно те люди, которые потом будут формировать клиентский опыт. И мы должны их вовлечь, мы должны на них это проверить. В первую очередь нужно проверить на них, потому что если эти люди будут, если им будет комфортно там работать, то они будут делать хороший клиентский опыт. И часто, часто эти люди, не всегда, скажем так, эти люди персонал, которые тысячу раз больше видят клиентов, чем их топ-менеджеры, они дают большое количество полезных советов. Они дают какие-то инсайты. Их не, эти инсайты невозможно получить в виде каких-то там глубинных интервью, исследований. Невозможно. Человек не расскажет вам, чем ему именно это кресло неудобно при совершении этого процесса. Да? Он посидит на этом кресле, и тогда он скажет, ой, что-то там неудобно. Да? То есть, допустим, время обслуживания в банке там, ну, это плохой пример, допустим, там, полчаса, да. И это много, так э, пожалуйста, посиди полчаса на стульчике и скажи, удобный стульчик или нет. Только просиди полчаса, ты скажешь, удобно или нет. Поэтому мы, мы привлекаем персонал для тестирования концепций. И вот в одном конкретном примере, это, это часто я рассказываю про проект, у нас он, этот проект был в Соединенных Штатах, где мы создавали такой магазин на складе у э, клиента, его прямо на складе мы отграживали пространство, строили из картонного спинопласта, э, строили реальный магазин, ставили реальный товар. Мы рассчитывали, сколько там упаковок, коробок по месяц, например, в товарном запасе э, на, на полке или где-то в шкафу исходя из прогнозируемой оборачиваемости продукта. Как будет упаковываться и выдаваться этот продукт. И все это какие-то ролевые игры, в которых участвует персонал. И сначала мы презентовали эту концепцию топ-менеджеров. Мы, мы презентовали это в комнате переговоров. И все хлопали и сказали, вау, классно, это то, что нам надо. Потом мы сказали им, давайте спустимся сейчас этажом ниже на складе, мы построили магазин. Там было, там было э, несколько топ-менеджеров и партнеров компании. Часть из них знали и видели, а для некоторых это был сюрприз. Они не знали, что они прямо сейчас увидят физический магазин. Мы спустились в этот магазин, прототип, они там походили прямо из тестирование, какие каких-то процессов. Вот у нас есть разные покупатели, которые хотят быстро, которые хотят больше консультации, которые не хотят консультации, которые заказывают онлайн и приходят забрать заказ, у которых оплачен заказы, у которых не оплачен. И вот мы эти процессы проигрывали. И опять же топ-менеджеры и собственники говорят, вау, классно, все, внедряем. А потом мы позвали персонал, и следующей неделе это все длилось несколько недель, мы отрабатывали процессы с персоналом. И персонал дал такое большое количество замечаний, которые просто привели к тому, что эта концепция очень сильно изменилась. Она не изменилась радикально. Базовые вещи, как то, что как мы хотели передать свою клиента ориентированность или показать больше предложений или продать больше сервисов дополнительных к продукту, они сохранились. Но с точки зрения эргономики нам дали очень много классных инсайтов. И только привлекая персонал, мы смогли это увидеть и действительно изменить концепцию. Мы это, мы это видели, откуда мы это, где мы это изучали, где мы это видели, мы изучали это в Сингапуре, начиная там с 2012 года мы сотрудничали с одним банком, номер два в Сингапуре, и мы участвовали в этих проектах по прототипированию. Так вот, в Сингапуре вот это тестирование, в том числе с персоналом, а следующий этап это с реальными потребителями, оно заложено в бизнес-процесс. То есть, если мы, например, компания, там вот реальный пример, компания проектирует клинику в Сингапуре по заказу там, Министерства здравоохранения, то приходит чиновник из этого министерства, который контролирует, чтобы этот проект был э, выполнен с соблюдением принципов сервис-дизайна. Вот прямо это записано в процесс, в, в министерстве. И он приходит на различных этапах, посещает компанию. И один из этапов – это, это прототипирование. То есть этот чиновник сам ходит. если какие-то навигации, какие-то указатели. Он сам на себе проверяет, удобно ли ориентироваться, например. Удобно ли это мебель, удобно ли это расположение каких-то функциональных зон. То есть он это проверяет. И это записано в бизнес-процессе. То есть если он это не проверил, то следующий этап проекта не наступит. Для нашей компании это, к сожалению, ну, пока что некая новая практика. Хотя в наших проектах там, с Cineva, с Supertelecom, с Kiestar, с новой почтой, прям очень яркий пример, с проектами там в Казахстане, в Узбекистане, мы это делаем. Мы сейчас настаиваем на, на этом этапе, чтобы обязательно вот это тестирование проходить. Это очень сильно повышает э, качество проекта очень сильно повышает. Николай, и... вопросов еще очень много. У меня один вопрос, мы и так выбиваемся из тайминга. А как зарабатывать на сервисе? Вот. А что в приоритете? KPI или сервис? Чек или сервис? Маленький пример, наверное, вы знаете, в книге «Доставляя счастье», которую написали Джен Лим и Тони Шея, писали э, диалог клиента и сотрудника компании, который длился около 10 часов. Просто студент хотел купить себе пару обуви. А выполнил ли сотрудник KPI? Да, каков был чек с учетом того, что он разговаривал 10 часов? Как соотносятся вот эти вещи, эти явления? Первый вопрос здесь... Ну, понятно, нету какого-то простого ответа, иначе бы это все сделали. Да. Да. Есть с двух сторон нужно посмотреть. С одной стороны, какие KPI выбрать, да, что это такое, что, что, что является нашим KPI. Да. С другой стороны, надо понимать, как... KPI влияют на продажи. Если, ну, вернее, KPI это и могут быть продажи, а могут быть какое-то влияние через что-то. Я приведу пример. В одном банке, с которым мы работали, в, это было не в Украине, но там была такая история. Они начали смотреть в какой-то момент индекс NPS, высчитывать, и оказалось, что покупатели, которые покупают больше, они меньше удовлетворены. И они менее лояльны. То есть, у менеджерам дали скрипт. Uh -huh. Потребитель приходил в банк, и ему там продавали продукты. Он эти продукты покупал, и продажи были хорошие. Но когда покупатели звонили и спрашивали, будете ли вы нас рекомендовать, он говорил: нет, не буду. И, то есть, ну, вот, поэтому вот это очень такой вопрос: да, что долгосрочно, что краткосрочно. И как оставлять приоритеты. По опыту, по опыту, я считаю, что здесь очень важно определить для конкретной компании, а что является сервисом. Вот вы говорите, давайте делать или сервис, или продажа, а что является сервисом. Да? Ну, например, простой, очень, ну, такой, знаете, вот для нашей аудитории очень будет понятный пример. Что является сервисом для Сильпо, например? Ну вот, классный клиентский опыт, классный сервис, высокое качество этого сервиса, классное предложение продукта. Ну просто это лучший клиентский опыт, как минимум, в FMCG в украинском, и не только в украинском, а где угодно, наверное, может быть, во всем мире. Это один из лучших примеров того, какой experience получает потребитель. А, а с другой стороны… Там и, там и бизнес, потому что те, та целевая аудитория, которая туда приходит, для них это релевант. Люди получают такой экспириенс, тратят больше денег. Я сам трачу больше денег в сельпо, чем, например, в новости. Mm -hmm. Просто потому, что я в одном магазине покупаю не в обиду, просто есть разные сценарии. В одном случае я покупаю по списку, в другом случае я покупаю исходя из эмоций, которые я получаю. Я хочу себя побаловать в месте, которое меня балует. Вот. Поэтому для сельпо это одна история. А что является сервисом для АТБ, например? АТБ это не про то, что там какие-то другие покупатели. Ни в коем случае. Это, это другая история. Для АТБ сервисом является быстрое обслуживание, предоставление там достаточного ассортимента, из которого легко выбрать, отсутствие большого количества опций, среди которых можно потеряться. То есть там сервис это другое. Я вам еще такой пример приведу, когда мы начинали работать с новой почтой несколько лет назад, то наша задача звучала, это была задача про улучшение клиентского опыта. Но когда мы начали исследовать эту историю с этой компанией, то мы увидели, что потребители, потребители говорили, нам не нужен никакой опыт, мы не хотим получать опыт с почтовой компанией. Дайте нам просто нашу посылку, и мы пошли. Нет, нам не нужен опыт. То есть опытом для новой почты является выдача за 30 секунд. Раньше вы приходили в новую почту и э, ждали, там, допустим, 3 минуты. Вы приходили, диктовали свой номер заказа, номер телефона, э, и вы ждали, вы да, думали, да что они так долго, 3 минуты ждать, а еще если очередь. А там на самом деле три человека в бэк-офисе бегает... И, ну, собирает ваш заказ, ищет ваш заказ. А когда вы сейчас приходите, во-первых, вы можете не называть свой номер, вы просто прислоняете, э, подводите, подносите к сканеру свое приложение, и оператор просто делает вот так и выдает вам ваш конверт, там, и проходит там, несколько секунд до 30 секунд. Вот опыт. То есть опыт, клиентский опыт это не про кулер, это не про кофе, это не про стихотворение от продавца, это не про скрипты. Это опыт у каждого ритейлера, он, у каждой сервис-компании, он разный. Где-то опыт – это про то, чтобы больше рассказывать или быть ярче. А в Синева опыт – это сохранение конфиденциальности, какого-то спокойствия, минимизация стресса. То есть для каждого ритейлера опыт, его нужно определять, что является опытом. И не всегда опыт – это веселые эмоции и улыбки. Это, может быть, какие-то очень функциональные вещи. И тогда, когда мы понимаем, какой опыт мы должны дать своему клиенту, чтобы он к нам вернулся, чтобы он купил, тогда мы определим, какие KPI. будут это KPI на скорость доставки или на предложение или на продажу больше, большего количества позиций в один кверх? Или, или же на что? То есть это, это, очень, это очень такой вопрос. Ну, вот еще пример. Те ритейлеры говорят большой тек». Вот чтобы в ритей, в, ритейлеры говорят, чтобы в теке было много позиций. Вроде бы очевидно, да, классно. А теперь вспомните свой опыт в, в каком-то европейском универмаге. Вы заходите, особенно девушкам понятно, берете там 13 каких-то вещей, вы идете в примерочную, да, по пути что-то выбрасываете. Потому что, ну. Сделка с совестью идет. Я себе обещала купить только колготки, а тут и шуба, и сумка, и я только посмотреть, да. Я только посмотреть, да, я только на пару минут только посмотреть, да. Вы доходите до примерочной, у вас осталось 10 вещей. А в примерочной вам говорят, можно только 6, вы еще 4 выкинули, да. И потом вы приходите, вы меряете из 6, договариваетесь с совестью про то, что вы берете 3, вы приходите на кассу и пробиваете 3 позиции в чеке. Вы провели три позиции. А в это время сидят и думают, почему не четыре? Да потому что вес ваш магазин устроен так, что невозможно купить четыре, потому что покупатели не разрешают купить четыре. Понимаете? Ну то есть вот что, где это TPI можно установить любой, но как его реализовать? И что толку, что на кассе будут вам продавать крем для обуви, шнурки, там что-то, покупатель уже все, он уже сделку с совестью совершил, он уже покупает три вещи. Раньше надо было продавать, не надо было сужать воронку в примерочную, не надо было запрещать покупателю мерить эти вещи. Да? А что сделал, например, американский универмаг Nordstrom в новой концепции? Они открыли на Манхэттене такой универмаг нового поколения. Они внедрили несколько простых вещей, которые делают клиентский путь принципиально по-другому. Есть примерочная, не где-то на этаже в глубине, до которой еще нужно дойти, выбрасывая по дороге вещи. А примерочная из каждом отделе. Это это небольшие блоки примерочных, 100 примерочных в ряд Это одна-две примерочных. Ну где бы я ни находился, то везде есть поле зрения примерочная. Это большой магазин, но примерочная есть везде. И как это выглядит? Я, допустим, беру э, пиджак. Я его могу тут же померить, не отходя от полки. Примерочная здесь тут же, мне не надо никуда идти. Я тут же принимаю решение. О, супер, он мне нравится. Следующий вопрос. А где платить? А мне не нужно никуда идти платить. Тут же подходит продавец, тот, который мне помогал выбрать размер, и у него в руках посттерминал. Он говорит, вот, сразу платите. И вы попали. Вот. Угу. Я, так, я так покупал кроссовки в консультуральном магазине Nike на Манхэттене на 5-й авеню. Я меряю обувь, и я говорю, принесите мне, пожалуйста, другой размер. Девушка приносит размер, я его померил, я вот я просто сижу еще на этом пуфике, да? Она, она мне уже подносит посттерминал, вот. Я просто прикладываю карточку, понимаете? И я незаметно потратил 200 долларов. И я чувствую себя счастливым. Но в моем чеке одна позиция, понимаете? Одна позиция. Вопрос, какой теперь Напихайте мне три позиции, 5 позиций, я может быть просто до кассы не дойду. А, а если касса везде, и я могу сделать пикаут на ходу. Я могу померить вещь прямо здесь и оплатить сразу здесь. Так что выгоднее Нордстрому или Найке? Чтобы я, как один покупатель, сделал 5 чеков по одной позиции? Или попробуйте мне продать 5 позиций в один чек? То есть это, это не вопрос ну каких-то догм, знаете, там количество позиций в чеке. Это все прошлое. Вопрос в том, как как мы продаем, какая сервисная модель, как мы предлагаем покупателю решение. То есть вот этот вопрос стал ну, очень много таких многосторонним. Да, таким пазловым. Угу. И, и сам факт, что продавец пытается больше продать, это вообще не, это не про то, что результат будет такой, такой, как мы хотим от этого продавца получить. может быть обратная история. Может быть слишком много предложений, что вы просто по дороге эту костину выкинули. В интернете, в интернете у, у, у e-commerce компании есть такое понятие «брошенная корзина». Вот это когда покупатель что-то положил в корзину и, и не купил. Uh -huh. да. И потом вам шлют еще, если вы все-таки купите этот блендер, мы вам там что-то там… А момент прошел. Да. Да. да, а момент прошел. А в офлайне есть то же самое, просто этого никто не, это никто не отслеживает. Есть покупатель, который взял товар, походил и где-то его бросил. Есть покупатель, который пришел с тележкой к кассе, а там очередь, и он оставил тележку и ушел. И в конце смены персонал это обратно разносит по отделу. Просто это никто не фиксирует, но это есть и там, и там. Поэтому это не вопрос KPI. Вопрос сначала определить, какие, что такое KPI, mm -hmm. влия... и что влияет на продажи. А тогда будет понятно, как этого достигать. Универсальных Самое ценное, решений нет. Да, самая ценная мысль, которую вы сказали, это о том, что в любой компании будет клиентский опыт, занимается им кем-то или нет, им нужно управлять. Поэтому огромное спасибо за эти очень ценные инсайты, спасибо нашей аудитории, потому что вот у нас аудитория вот какая, в каком количестве пришла, в таком количестве она сейчас находится здесь, хотя мы уже и превзошли все временные рамки. Огромное спасибо за эту беседу. Николай, вам нужно, ну, не знаю, какое-то радио создавать, Николай Чумак FM, потому что можно слушать постоянно, задавать вопросы и быть в этом формате очень интересного контента. Мы, мы, мы немножко в компании занимаемся другим практиками, Практики, спасибо вам, что вы есть это радио для, для рынка. Огромное спасибо за эту встречу, за время, за ценное время, которое вы уделили. Огромное спасибо всем участникам, кто сегодня был, влюбленным в ритейл, влюбленным в клиентский сервис, в клиентский опыт. Я думаю, что мы сегодня сделали этот мир немножко лучше, ну и пойдем делать его лучше завтра. До встречи на нашем канале, не переключайтесь и не забудьте, что 18 сентября у нас будет конференция по управлению клиентским опытом. До встречи, Николай. Отличного вечера, всем отличного вечера в эту среду. И до встречи. Всего доброго. До